Здорово, зрители психфака Немиркин! Ваша личность определяет, кто вы есть. Это сочетание ваших черт, эмоций, убеждений, поведения. Хотя каждый человек и его личность совершенно уникальны и единственны в своем роде, были предприняты некоторые попытки классифицировать различные типы личности. Эти типы классификации могут помочь описать сильные и слабые стороны человека или то, как его воспринимают другие. Если вы хотите узнать, к какой категории относится ваша личность, пройдите этот тест и узнайте. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Выберите букву, которая вызывает у вас наибольший отклик, и запишите каждую букву. Старайтесь быть искренними в своих ответах. Номер один. Что бы вы назвали своим самым большим недостатком? А Я очень нетерпелив. Я просто не могу спокойно стоять и ждать. Б Медлительность. Я всегда оставляю все на последний момент. С Я люблю угождать людям и иногда забываю о своих собственных потребностях. Или D. Пессимизм. Я всегда забываю смотреть на светлое. Номер два. чтобы вы назвали своей самой сильной стороной. А. Я рационально. Меня не захлестывают эмоции. И я принимаю решения, основываясь на интеллектуальном мышлении. B. Я легко иду вперед. Я всегда знаю, что все будет хорошо. C. Я организованный. У каждой вещи есть свое место. И я все планирую заранее. Или D. Я интроспективный. Мне нравится анализировать свои мысли и находить решения. Номер три. Что вас мотивирует? А. Деньги и успех. Я хочу всего этого. Б. Я могу идти вперед, пока нахожусь в центре внимания. С. Преодоление трудностей. Вот что движет мной вперед. Или Д. Стабильность и безопасность. Я просто хочу иметь свой покой. Номер 4. Как вы ведете себя с другими людьми? Э. Доминантный. Мне нравится быть лидером. Б. Дружелюбный и харизматичный. Я знаю, что нравлюсь всем. В. Контролирующий. Я хочу, чтобы все было по-моему. Или Д. Застенчивый. У меня бывает небольшая социальная тревога, но я стараюсь изо всех сил. Номер пять. Какую работу вы хотели бы получить больше всего? Эй. Я бы хотел быть менеджером в большой компании. Би, Организатором вечеринок, чтобы веселиться. Си, Быть художником. Я просто хочу создавать что-то новое каждый день. Или D. Я бы хотел стать психотерапевтом и помогать людям. Номер шесть. Что вы ненавидите больше всего? Эй. Длинные объяснения или описание. Можете ли вы просто перейти к делу? Би, Необщительных людей. Я считаю их скучными. Си, драмы. Позвольте мне держаться подальше от нее, пожалуйста. Или Ди, конфликты. Я не очень люблю спорить с кем-либо. Номер семь. Какому типу друзей вы относитесь? Эй, я слишком много работаю, поэтому у меня не так много друзей. Би, я веду беседы и люблю смешить людей. Си, я всегда даю лучший совет. Или Ди, я всегда готов стать плечом, на котором можно поплакать. И номер восемь. Что по вашему мнению думают о вас другие люди? Э. что я слишком упрямо, Б. что я высокомерен, C, что я не очень общительный, или D, что я слишком тихий. Теперь посчитайте, сколько раз вы выбрали ответ A, ответ B, ответ C и ответ Ди. Какие ответы появляются чаще всего? Если чаще всего появляется ответ А, то вы относитесь к типу личности А. Если вы относитесь к типу А, вы устанавливаете для себя высокие стандарты и чрезвычайно конкурентоспособны. Вы любите ставить цели и обычно добиваетесь успеха в их достижении. Вы амбициозны и увлечены всем, что делаете. Вы разумно используете свое время и всегда организованы. В общении с людьми вы напористы, но доминантны и очень конкурентоспособны. Это честолюбие иногда делает вас нетерпеливым и упрямым. Если «В» проявляется чаще всего, то вы относитесь к типу «В». Личность типа «В» означает, что вы оказываете успокаивающее влияние. Вы расслаблены, спокойны, уравновешены, терпеливы и непринужденны. Вы нравитесь людям, потому что вы дружелюбны и харизматичны, и все знают, что там, где вы, там весело. Вам нравится, когда вокруг вас много людей, и вы в центре внимания. Вам легко наскучивает рутина, и вы ищете острых ощущений. Из-за этого вы иногда склонны к проволочкам. Если больше всего проявляется S, то вы относитесь к типу S. Если вы относитесь к типу S, то, скорее всего, вы перфекционист, ориентированный на детали и организованный. Вы следуете правилам, и в отличие от типа В, вам нужен хорошо известный распорядок дня. Вы очень умны и аналитичны, и вы используете этот интеллект в различных ситуациях, будь то решение проблем на работе или в школе, или даете советы своим друзьям. Иногда вы можете быть угождающим людям, и поскольку вам нужно, чтобы все было идеально, вы можете тратить свое время на чрезмерное беспокойство. А если Ди проявляется чаще всего, то вы относитесь к типу Ди. Быть личностью типа Ди означает, что вы очень чувствительны и эмоциональны. Иногда вы можете быть немного пессимистичным и застенчивым или даже чувствовать себя немного одиноким. Но те, кто вас знает, также знают, что вы очень сострадательны, доверчивы, наблюдательны и искренни. Вы очень интроспективны и экзистенциальны, и вы всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Итак, к какому типу личности вы относитесь или, может быть, вы находитесь где-то между двумя категориями? Считаете ли вы, что ваши результаты действительно соответствуют вашему типу личности? Дайте нам знать в комментариях ниже. Как мы уже говорили, эта викторина предназначена только для развлечения. Невозможно точно описать уникального человека и навесить на него ярлык. Ваш настоящий тип личности – это то, как вы сами к себе относитесь. Помогло ли вам это видео? Если да, не забудьте оставить лайк и поделиться с другом. Как обычно, все ссылки находятся в описании ниже. До следующего раза!